Я в туалет хочу Там питьевая вода Нажимаешь вот так вот Алиса пьет из агитаса Нажимай Окей Я тебе же отдам Смотри, смотри, смотри, смотри. А еще нелево, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, к Олимпиаде не мешай мне! Какие мы к Олимпиаде готовимся, да? Иди ко мне, Мармеладка. Буду наказывать. Офигела? Давай, Элисаби! Давай. Mm -hmm.